Христос вас! Воск... Зачем я вообще записался на этот курс? Первая строчка в трейде Арстейшена стартует второй поток курса. Особенно удивил меня Геннадий, который сказал об этом в прямом эфире. Да ладно, это же Лео, основатель Арстейшена. Тоже мы там такого наделали. Эй, ребятки, доброго времени утром, с вами как всегда Арталаски, и сегодня уже третий месяц, как я учусь на курсе по созданию стилизованных персонажей в школе XYZ и да, я почти лысый. Сегодня я расскажу, что вообще произошло за эти три месяца и самое главное, стоило ли оно того. Мне довольно часто задают такой вопрос, мол зачем я вообще записался на этот курс, если я и так все это знаю, все это умею, видюшки даже снимаю по этой теме. Но, блин, если посмотреть на мои работы и на работу преподавателей, то тут как бы становится все очень и очень очевидно, что не так-то много я умею и не так-то хорошо. Если еще и посмотреть с какой скоростью они это делают. В общем причина очень простая, я просто захотел поднять скилл. Тем более, что персонажка не самая сильная моя сторона. А программа курса как раз охватывает создание персонажей пусть и стилизованных, но ты создашь персонажа на курсе с нуля и до его анимации. То есть его можно продавать на стоках, экспортировать движок в тот же Unity или Unreal, и с этим можно спокойно устраиваться куда-нибудь в студию, пусть даже иностранную. В целом я очень хорошо знаю ZBrush и вообще все программы, которые используются в этом курсе. Но дело даже не в этом. Я не знал и половины того, о чем рассказывали менторы, именно по творческой части создания персонажа. Я никогда даже не задумывался о таких вещах, хотя они во многом были достаточно очевидны. В общем-то, было много пробелов, которые заставляли меня сомневаться в правильности моих действий. Правильно ли я делаю? Можно ли вообще так поступать? Не захейтят ли меня там какие-нибудь, не знаю разработчики, которые будут потом покупать и использовать эти модели. Но ну, а теперь, к счастью, все эти пробелы я уже восполнил и на 100% уверен в своих действиях и вот это вот как раз то, что мне не хватало до курса. И во многом это заслуга менторов, потому что просто посмотреть лекции это одно, но когда тебя проверяет уже человек из индустрии, который работает не много лет и уже много собак съел на этом, прости Николай, я знаю, что ты собаковод неудачная шутка к слову ментор у нас тоже непростые, это не может не радовать за плечами у них достаточно громкие проекты например у ментора который ведет нашу группу совсем недавно релизнулся doom internal над которым он принимал участие по моему это очень круто и когда такой человек делится своим опытом и проводит те же мастер-классы по созданию всяких там уродцев монстров и прочих созданий при том делиться вообще своим процессом, который он использует в работе над ААА-проектом, это дорогого стоит, ребятки. Даже с одного только мастер-класса я уже подчеркнул много информации и использовал ее в той недавней работе по волку, которая, кстати, в инстаграме набрала в три раза больше лайков, чем обычно, что вообще было неожиданно. И раз уж мы заговорили про работы, я думаю, вам будет в целом-то интересно посмотреть, что же мы там такого наделали. Посмотреть большую часть скульптов вы можете как раз по ссылкам в профиле Николая. А пока что вот мой первый орк, которого я сделал в первые две или, кажется, три недели курса и, собственно, после нескольких лекций. Он мне безумно нравился, но я понял, что хочу больше и лучше, поэтому начал делать второго орка, более реалистичного. Или, как сказал мне ментор поменьше Диснея. Собственно, так выглядел первый этап без брони и вот так с броней. Потом, после проверки домашек, о которых я расскажу чуть-чуть позже, я переделал примерно четверть и начал дорабатывать его дальше. Каких-то стопроцентных идей насчет этого у меня не было. Так что придумывалось все на ходу. Кстати, еще внутри школы были организованы ежедневные спецкульпты, так называемые 40-минутки. Правда, в них я участвовал всего около недели и понял, что стал отставать от основной программы курса, поэтому пришлось на них подзабить, к сожалению. Господи, наконец-то я нормально освоился с зиммоделлером по моему это единственное в что никак мне нормально не давалось и оставался почти финальный шаг нужно было добить модельку по детализации и подготовить качественный рендер в кишоте это было довольно кропотливая но в принципе интересная работенка при том что я сделал это меньше чем за сутки. Это был вообще самый настоящий кранч и я прям дико доволен, что я с ним справился. И да, мои старания окупились. Первая строчка в трейде Арстейшнера, мы это сделали. Мы буквально захватили тренды. И, ну большая часть правда отвалилась через несколько часов. А вот моя работа наряду с работой ментора и еще несколькими крутыми модельками задержались там подольше. Это было просто офигенно, но и это не все. Первая мысль – да ладно, это же Лео, основатель артстейшена. Да, у него почти 40 тысяч лайков, но работ на артстейшене в сотни раз больше. И то, что нас заметили и лайкнули, это очень круто во многом это конечно же заслуга менторов которые заботливо проверяли все наши работы в прямом эфире указывали ошибки помогали их исправлять давали множество полезных советов и просто рассказывали интересные истории из опыта это были довольно ламповые и уютные вечера в очень дружеской атмосфере это дорогого стоит да и вообще сам коллектив студентов попался знаете весьма дружелюбный кстати, довольно прикольно было встретить там своих подписчиков, которые еще и пришли по моему промокоду. Особенно удивил меня Геннадий, который сказал об этом в прямом эфире. Сидел спокойно, лепил и тут на телом. Это было прикольно. Кстати, так вышло, что день рождения одного из бендеров попал как раз на день проверки домашних заданий. И мы со своей группой решили устроить ему сюрприз. Мы потратили на это почти целый день, но оно того стоило. Ну вот я смотрю по превьюшкам, это точно новый архив? Да, это новый архив. Так. Так, а ты скачал второй, ты уверен? Потому ну. что ты сейчас смотришь первый. О да, вот это 40 мегабайт весит. Так, PSD-шка, а чё только PSD-шка? Ох ты, блядь. С днем рождения! С рождения! Ой, ну Мы все, ребят. Хотим поздравить самого крутейшего, одного из самых крутейших преподавателей в галактике. Справился так тебя, Николай. Блин, спасибо огромное, ребят. Прям да-да, слез, короче. Бляха, муха. Какой кайф. Офигеть. Не ожидал, ребят. Господи. Бляха, муха. Ща подождите, я дыхание наберусь. Так. Христос воск... Дарсайдер, что? Пять? Сидишь? Надо вот этот тортик распечатать, походу, да? И поставить не на стол навсегда, короче. На память. Брехом их, я бы все это распечатал. Постоялся, прям вокруг бы обставился сейчас. В общем-то, блок по скульптингу мы завершили. И сейчас начинается блок по ритпологии. Работа эта достаточно нудная, рутинная, но тем не менее очень важная. Поэтому сделать ее необходимо. Дальше у нас пойдет уже блок по UV-развертке. Думаю, это будет побыстрее, но все так же неинтересно. А вот потом начнется текстурирование в сабстансе и анимация, вот там-то мы и оторвемся. Так что через не такое уж и долгое время моделька будет полностью закончена, раскрашена, заанимирована, вполне возможно, что даже через недавний мой костюм для motion capture это будет вообще прикольно. И потом все это дело будет продаваться на Unity Asset Store и Marketplace. вот так. Кстати, если вы тоже вдруг захотели научиться создавать персонажей с нуля, то 1 октября 2020 года стартует второй поток курса. Вас вводит с культ зиброша и топологию в мае, запекание в марасе тулбак, научитесь текстурить, рендерить, ригать и анимировать. Помимо персонажей, ты создашь ему еще и оружие, и броню, научишься лепить тряпки и правильную анатомию, научишься создавать монстров от человека, который делал их для Дума Тернал. А если успеете записаться до 28, 8 мая, то еще и получите скидку в 30%. Более того, у вас на вооружении всегда есть мой промокод 10 процентов дополнительно сверху вот этих 30 более того сейчас можно внести предоплату и забронировать цену со скидкой и если вы всерьез хотите научиться создавать персонажи с нуля и вообще неплохо так сэкономить то это отличный шанс Ну а если хотите попробовать себя в этом нелегком деле хотя с такими курсами менторами это заметно легче уж поверьте мне в общем то записывайтесь на бесплатные курсы и сами Посмотрите на все, о чем я говорил. Там, конечно, не будет менторов, но там будет классный обучающий материал. Ну а я тем временем пойду готовить для вас сразу несколько крутых видео по созданию игры за 500 долларов и по сборке нового ПК для разработки игр и 3D-графики. С вами, как всегда, Ларта Ласки. Берегите себя. Пока.